21 числа в понедельник. Будем обедать в Киеве. Получается так. Получается. Ну, мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Ну, Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Летаки летят, будем всех бомбить. Уважаемый президент Владимир Владимирович, убедительно вас просим подействовать на региональную власть, чтобы люди не боялись жить. Спокойно просыпались, потому что дом наш огромный, 11-подъездный, эвакуироваться на случай беды просто некуда. Почему мы все время должны утираться? Вот потому что... Потому что потому.